Проближается к тебе через 3 секунды. Раз, два, три. Да парс! Короче, это было очень жестко. О, да! Посмотрите, <соцентричный соцентричный> <идиот. соцентричный> он. Повысили только сейчас. Е-е-е. Yeah. Еще одно и пойдет процесс. Привет, старые люди! Меня зовут Эрик Шоков. И сегодня тот самый день, когда я стал счастливым человеком. Три года подряд я выполняю челлендж, пройти полностью CSGO. 24 января 2020 года вышел ролик про мое прохождение этой игры. Даже тогда у меня это не получалось. Но сегодня уже что-то изменилось. Danger Zone я смог апнуть. Как это случилось и как это объяснить, у меня нет никакого ответа. Danger Zone это тот самый режим, где отсутствует полностью какая-то логика или система повышения. Я там выигрывал 8 каток подряд на девятую меня понижали, потому что я проигрывал. Я мог выиграть полностью катку, с в большее количество киллов, и меня за победу понижали. Честно, если вы хотите себе испортить нервы, то попробуйте поиграть в Данжер Зон. Если говорить про Вигман или Матчмекинг, то там все очень просто. Играешь нормально, играешь очень много на победу, тебя повысят. Нам хватило каток 30, либо 40 в винмане, даже меньше. Из них мы выиграли почти что 95% вообще не проигрывали. Повышали просто постоянно, вы это сейчас увидите в ролике. Если говорить про матчмейкинг, то там мне дали почему-то бигстара во время калибровки, после долгого АФК. И моя самая большая была ошибка это играть в короткие матчи. Короткие матчи для повышения не лучшая идея, потому что, да, там быстро проходят игры, но чтобы апнуть звание, приходится играть на 30% больше. Мне так аналитику дали Моргеймс и МЗК Шоу? Спасибо ребятам за помощь в этом вопросе. Мне кажется, они все знают, как работает КС. Но никто не знает, как работает Дейдер это запомните. Это были сложные дни, я играл 24 на 7. Если что, 15 января, когда у меня был шоу-матч против Гамбит, у меня было 4 часа за последние 2 недели. Сейчас у меня их 110. Я реально задротил. Мне это очень нравится. Оно воспитывает во мне желание добиться цели. Это не просто ролик, где я... А, повезвание, это ролик, где я себя мучаю и добиваюсь чего-то. Прямо сейчас я получаю свою дозу дофамина и понимаю, что это все было не просто так. Я на несколько дней доволен собой. Хоть и затротил, но зато мне это нравилось. В какой-то момент я уже хотел, конечно, просто сказать, что нет, я не хочу это делать. И шел спать, но на утро это чувство пропадало. Надо иметь просто какую-то меру... В таком задворстве Ладно, все остальное вы увидите уже в этом ролике Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим роликом За такое а, сложный экспириенс Ну а также не забудьте подписаться на канал Если вы тут впервые либо забыли это сделать Ну что ж, желаю тебе приятного просмотра Погнали Ласт остался у грузовика Приближается к через 3 секунды Раз, два, три Ой, мне с тобой ВЖК дали. О, боже. Да, шик. Найс. Взорвался. Короче... Дома выиграли, просто. А, вся зона закрылась. Не будет уходить? О, вышел. Найс. Не, не повышают. 11, 12, 12 килов или 11 12, килов и, проиграл. 12 килов и проиграл. Ангар убил. Найс. Ну, повысь те. Это шутка. он прям у тебя, да. Найс. Nice. Да, я не буду смотреть, повысили, нет, пусть. Я не увижу повысили. так. Яйца, так скажу, не повысили. Зачем ты тут говоришь? <смех> Почти. Ну, это. <смех> unlucky. О, надо мной. Вот прям надо мной чел. Умер. Тот, кто надо мной умер. Молодец. Ну повысьте. Да ехалось. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какой молодец. Ой, какой молодец. Какой <прогрот> молодец. <einsteck> Чел, не повысил, но то, что ты сейчас сделал, попадет в историю. Такой, ладно. Ну, короче, это было очень жестко. Правда. Ой, господи. да повысил. Ладно, тебя повысить, Тебя тоже. Ну, что за дерьмо. На, на крыше. Ладно, строй. Понизили, понизили. О, oh, нет. идти А, тебя повысило. Тебя повысило, меня понизило. Я, я, я, я, не, я не понимаю. <смех> Ван, видите, <сряло>. <смех> <смех> ну что этот за бред? О, повысило. Потому что не умер, слышишь Блин, здесь пуль. И я бы никак бы не выиграл. Вижу его. Молодец, брал. Не. Не. Я вижу его. Ну дай... О, повысили, работаем дальше. Давай, давай, давай. О. Так, давай. Еще одно названия. Аптечка. Сходи. Ой, боже. Не. А тебя? Тоже я. Да! Пух. Не, не повысили, но ну, хорошая игра. Ну повысить? Не, не повышаю. А это софт. Да, софтик. тебя за домом говоришь? Нет, уже подо мной где-то. А зону у него? Зона, зона у нас. Его быстрее а, вот я да, по... О, да! Oh, О, Господи, ну эта катка стоит... А, я, yeah. я последний добил эту игру, может быть, yeah, реально из-за этого. Говорит. Чел, наконец-то, просто наконец-то. Молодые себя? люди. Три года я делал это дерьмо, и сегодня это случилось. Готовы ходить, под шорка дайте, скажу. Я гений. Туда я вот. Пулька, просто. Так, интересно, какое мне звание дадут сейчас? А, Лем! Так, здесь Сизи апнуть глобал, и сейчас мы еще две катки сыграем, мне кажется. Молодец, брат. Боже, Крабик, ты очень сейчас хорошо сыграл. Ты очень легендарен. Бразер, я аккуратно играю. Не, не повысили. Ладно, ладно. Очень вкусно. А. Так, проверяю. Ну, ладно. Я видел, повысили. Осталось одно звание. Мет! Хорошо, все, хорошо. А -а -а. А -а -а -а. Ладно, пойдем мы до глобу. Вилок да -а -а. я его прочитал. Как же вовремя повернулся, бразер. Да. Кто там? Найс. Мне не дали, давай еще. Короче, там 10 кп. Это что за прикол? Его запустили. Очень сложная катка была. Хорош, господи, как хорош же хороший. Не, не дали. Ты, ты тут? Да. А, у меня пинг посмотри какой. У меня лос 65 процентов. А? Я не скачу ничего. Я тебя не слышу, ты у меня пропадаешь, у меня проблемы с антронатом какие-то Уже не лагает, боже, я не знаю, что это за дерьмо, у меня пинг... А, вот опять У меня лосс 60% А? Что? Я, не, я не, тебя не слышу, налагаешь у меня О oh, боже, если это на повышение, это шутка какая Блин, ну это должно попасть в ролик Просто катка говна какого-то, но мы его забрали До сих пор у меня лосс 70% это заметил ну дайте глобала и не повысили но это было очень жестко мой молодец давай еще одну я хочу этого глобалапнуть и спокойно уже вставать с Ой, боже. ну дайте да это шутка про... Да нет, ну это шутка Вышел, вышел, вышел Катка файл, бразер Так и назовем его Убил одного Да, там же Да, добрался Давай еще На дереве Ну дайте Не, не дают о, мне дали клочки, класс Да, я открою тот кейс, который мне только что выпал, да И мне выпадет, знаешь, что сейчас? Мне выпадет вот этот красный MP5 Прямо сейчас я кручу этот кейс, и мне выпадет MP5 Да-да-да, я знаю Отлично, мне выпал бизон Готов да? Кида... Ой Не, тебе тоже не дали Я не думал, я думал, что самое легкое, Это будет апнуть бигманы и, Гло... и а ха ха ха там, мы unranged играем, наверное. Ради этого он минут ничего не делал. Короче, нет, ничего. Молодец. Ты Глобал! А я нет. Вот, вот как! Все молоки, посмотри на счет. И, и кто кого, и кого повышают? А -а -а. Ну ладно, все, следующая моя на повышение. Я думал, это труп. Да, я думал, что это бот какой-то стоячий. Да! Глобал, глобал, глобал, да. Так, ну что ж. Молодые люди. Э, мы апнули глобалы и в Вингмане Остался матчмейкинг. Слушай, ну, я честно думал, что это будет быстрее. Мы сыграли каток... 3, ну, 340 40 каток мы сыграли. Выиграли... Наверное, из них 37 Мы проиграли три раза за все время И повысили только сейчас Я вчера играл, и мне хотелось вырвать Я устал Но сегодня утром как-то все восстановилось И играть было приятнее Остался матчмейкинг. ну что ж Надеюсь, матчмейкинг в этом плане проще Проще, проще Явно заряжен а не Я Big Star! Ладно, это сколько так надо выиграть? 4, да? до Да глобал. No. 20 минимум, блядь. 4, 20. 20. Мне кажется, этот сирит играть так. Время, форекс не повышает, ребят, что делать? Мне кажется, большие катки надо играть, не? Бля, не повышают, да. А почему не повышают? Да, Игорь, вы пешки Пешкина получать, потому что... Ладно. Плём. Плём. Плём. Плём. Плём. Плём. Плём. Плём. О, да! Плём. Ребят, повысили, все, работаем, работаем. Сейчас идем накс, Да. О боже, попробуйте проиграть это дерьмо, пожалуйста. Не, не повысили меня. Фирол, ты хотел длинную катку сыграть? Да, не глобал, и 21 нет, века. Это, конечно, это, конечно. Не, не повысили. Не, не повысили. Фалкси, может, быть. Обеда. Нет, не, не получил. Да, да. Не, не повысили. Да но ее. А, не повысили. Эй, не, не, не даю. И вон там. Ебачь ну вс, за такой хайлайт тебя повысят 10%. Ага. Да, повысили, nice, повысили, nice, повысили, nice. мужики. Nice. Реально КД. Nice. КД 12 повышают. Nice. Блин. Сука. Ладно ничего бывает. Nice. Ладно, я... не из-за этой катки не могли. Я думаю, еще две победы за, до суприма. Молодцы, ребят. Ну, Короче, еще, с... мне кажется, еще две победы. Он с китами сидит, супер. Откуда у него киты, когда у его команды Эко. Ну, сейчас не ножобок повышать на спойшку. Поднялся. Не волнуйтесь. Еще, че? Не волнуйтесь. Много он такой. Ну, сын, запоминайте хаешку. Ой, я знаю, знаю. для ТикТока. Она помогла ему выиграть раунд. Это <с гениально. Смотрите, вот этой хаешкой. Вот этой хаешкой. Это очень гениальный ход. Это. Ты не что <свят> Эта хаешка его убила, <свят> блин, уже не зависит этот момент, но это легендарно А так, это ведь и правда Сейчас я выиграю Нет, садима Ряд с хитомами, побивала Два, два Лоу Дайте, дайте Не, не повысили, но хорошая игра была Сгорел. Да. А -70 только. Еще -70. За да, да, ну, с... спасибо. Бать. Дайте суприма. Не, не дают. бани -хопер, хопер смотрите. -хопер. Смотрите, он даже не отмазывается, что, что у него что-то стоит. У него банник есть какой-то. я тебя вызываю на проверку. О, Суприм! Суприм! После слов про проверку такой что в ролик вставляет. И еще одно звание. Еще одно звание и пойдет процесс задростких бутней. Еще один слева. Ну там. спина. Не, ну спину не чекали. Бегут Нормально. Идем next. Не, не дали глобал, но и нормально. Да тогда я не так круто играл. Ты. Можно я? Давай, давай. Ну конечно, из да туалет. Балл. Ну это было близко, согласись. Он кинул, смоки, кинул смог издефает. Ооо. Нет. Подкары идет. Классно типа поиграл. Где он? Все Иде запушил. Идем дальше. Тауэрнигел. Паландер. Но да, эфиром, эфиром. да, господи! Да. Наконец, -то. наконец. -то. Закеренная, закеренная. Я тоже закерил. Все, я молодые люди, сам. конец, это дерьмо я закончилось. Плачу. Что я могу сказать? Давайте какой-то проводить анализ. А, да, у меня сейчас есть эти три звания: Global Elite, такая же элита в Wigman и Альфа в Danger зон Самое сложное звание, давайте говорить по факту, это 100% Danger Zone. Я честно тянул 3 года этот ролик только из-за того, что это не апается, это реально неадекватно. Система повышения в Danger Zone не объясняется никак Если я сейчас играю катку, я сразу понижаюсь Могу даже занять второе место Может быть даже первое Короче, без разницы Там тебя и повысят, и понизят, как они сами захотят Вингман это самое легкое, что было в этой связке Мы сыграли каток 30 либо 40, проиграли 2 или 3 И только тогда нас повысило Да, сложновато, но я помню, как я апал Вингман, Там не особо... На самом деле и сложно Ну и насчет звания матчмейкинга Я пою это звание уже восьмой раз примерно Могу сказать, что легко в случае, если вы не затрутите Если вы просто играете в день одну катку Либо в месяц, две, три Просто по фану, я думаю, вы его апнете А вот просто так взять и играть Мне кажется, КС против такой системы И КСу больше нравится выдавать звание, если ты играешь в режим редко Такое я часто слышал, такой фидбэк, что... В Вигмане очень быстро апаешь, если раз в неделю играешь. А такие катки в ряд немножечко Valve не нравится. Такая вот история. А насчет читеров. А мы увидели читера два раза из за все эти 100 каток. За все эти 109 часов за последние две недели я увидел читеров 2-3 раза. Респект ребятам за то, что либо так борются Валев, либо э, респект, что вы потеряли интерес к повышению звания э, благодаря читам. Какие можно подвести итоги? Я бы хотел бы, чтобы этот челлендж стал бы рубрикой других YouTube-каналов. Так что если вы меня смотрите... Я кидаю вам всем челлендж, без шуток, это очень сложно, поэтому подготовьтесь Я думаю, что эта рубрика будет собирать просмотры у всех, потому что прошлый мой выпуск собрал миллион а, плюс-минус И в этом выпуске я надеюсь на полмиллиона просмотров С тобой был я, Эрик Шоков, посмотри мои другие ролики, которые у тебя на экране Ну и не забудь подписаться на мой Телеграм и Инстаграм, все есть в описании Ну, а я с тобой прощаюсь, до следующего ролика, пока! Большое спасибо людям, которые принимали участие в этом челлендже Фьюрекс, Фэнтези, Флейзи, Майтов, Хейтоп, Тацуми1769, Эмплсон, Синкс, Артем Заруба, Владиславчик, Райкс, Скипс, Саня, Ютуджей, Влас, Мага, Крабик и Баронс Спасибо, без вас бы этого бы не было